привет ребята добро пожаловать на канал сегодня буду разбирать свои сделки которые открывал вчера на фьючерсах покажу сколько удалось заработать также немного вам расскажу про лаунчпады на байбите расскажу что это такое как на этом можно заработать также немного поговорим про прайм-листы на huobi это сейчас актуальная тема на этом можно заработать поэтому советую смотреть это видео от самого начала и до конца будет много полезной информации если вам не жалко ставьте лайк авансом если видео не понравится в конце лайк спокойно можно убирать первую свою сделку я открыл по инструменту йотекс это была не совсем такая хорошая ситуация потому что в стакане спота я увидел крупную плотность но я видел то что этой плотности у нас манипулировали ее то убирали то подставляли по техническому анализу здесь ничего интересного нет И здесь четко видно то что в данном месте вот она появилась эта плотность недавно если бы данная плотность появилась хотя бы несколько часов назад то это да было бы скорее всего настоящая плотность но я опирался именно при открытии этой сделки на эту плотность, но ну, не было вообще ребята сделок по рынку, не было. Я видел то, что рынок в целом у нас вообще падает, биткоин падает, все монеты за ним также падают. Поэтому в данной ситуации я принял решение уже шортить рынок, собственно, была хоть какая-то плотность, от которой можно было толкнуться, я решил открыть. Только как я открыл эту сделку, плотность сразу же разобрали ее буквально в один момент, в одну секунду, дальше никакого там хорошего движения на понижение, либо на повышение не было. Я нашел пусть ситуации небольшую такую наклонку, небольшой трендовый уровень. Решил то, что уже цена будет идти именно по этому вот краткосрочному тренду. Итого, по данной ситуации, здесь все-таки цена у нас начала откатывать и закрыла меня по стоп-лоссу минус 10 долларов. Если посмотреть по дневнику трейдера, это была максимально такая обидная ситуация, потому что меня выбило на самом хайе, грубо говоря, и после цена все-таки развернулась и улетела уже потом на понижение. Я бы фиксировал здесь, скорее всего, здесь. То есть, понимаете, получилось бы заработать да, кто-то скажет, это пост-анализ, но посмотрите, как мне немного не повезло просто со стоп-лоссом. Эти две сделки мы с вами не разбираем, потому что это именно те сделки, которые мы открывали вчера на стриме. Также, ребята, если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь, у нас много полезной информации. Теперь давайте быстренько вам расскажу, что такое лаунчпад на Bybit. Есть лаунчпады на Binance, но опять же, там очень много людей принимает участие. Плюс BNB уже находится в топе криптовалюты и, как по мне, не совсем выгодно там принимать участие. Биржа байбит и токен бит не совсем, я бы сказал, так сильно распиарены, поэтому на это можно сейчас обратить внимание. Я лично в долгосрок буду держать токены бит, поэтому параллельно буду принимать участие еще в этих самых лаунчпадах. За то, что вы держите биты на своем аккаунте, это не важно, пусть это будет BFI стейкинг, либо это просто спотовый аккаунт, вы все равно будете получать те самые монеты. Вам главное, важно зайти вот это вот время, когда оно закончится, нажать кнопку зафиксировать. После за определенное количество битов, вам купят те самые токены определенного проекта вы сможете их сразу на иксах продать последний проект который здесь проходил это реал давайте посмотрим на его цену цена на Лаунчпаде было 1 доллар, и как я помню, я уже продал выше 9 долларов. Максимум цена доходила до 25, как я помню, долларов 21,5$. То есть, понимаете, вы просто держите биты после за то, что вы их держите, вы получаете токены определенного проекта. В данном случае будут монеты Easy. Чем больше вы держите монет бит, тем выше вы получите токенов Easy. Потом вы это все продаете с сексами и получаете. Вот такой вот заработок. Если вам не принципиально вообще курс бита, а мне он вообще не принципиален, я держу в долгосрок, потому что бит это как бы неофициальный токен байбита, то же самое, что BNB от биржи Binance, я думаю, то, что он будет расти и будут потихоньку накачивать ту самую стоимость. Поэтому жду роста бита и не уверен, то, что в этом цикле возможно в следующем. Во всяком случае держу в долгосрок и параллельно буду принимать участие еще в тех самых лаунчпадах. Следующую сделку я открывал по инструменту BZRX, здесь чего это интересного по стакану спатали по стакану фьючерсов уже не было я здесь больше обращал внимание на технический анализ, я смотрел то, что биткоин в это время у нас хорошенько опускался на понижение, я вижу то, что эта монетка у нас зажимается в треугольник я понимаю, если биткоин у нас пойдет на понижение, то все остальные альты также у нас просто полетят за биткоином как вы видите, все монеты уже улетели на 8-11% процентов. некоторые монетки вот еще 6% процентов как-то еле-еле держат эта монета у нас собственно будет опять не исключением. Она уже очень хорошо поджимается к этому уровню. Если биток у нас стоит на середине диапазона, идет только к уровню поддержки, то эта монета уже находится на уровне поддержки. Возможно, многие ребята ставят как раз-таки за этим уровнем свои стоп лосы в надежде, что цена пойдет на повышение. Поэтому я рассчитываю словить именно импульс на этих самых стоп-лоссах и вообще, если биток идет вниз, то вероятнее всего эта монетка пойдет на понижение. В данной ситуации я находился около часа, как только цена ушла вниз и сразу раскинул сетку, по которой буду фиксироваться. В это время я пошел готовить уже кушать, поэтому за данной ситуацией я уже дальше наблюдал не так активно, как обычно. Стоп-лосс данной ситуации я бы скорее всего выставлял где-то здесь, точнее я бы стопился вручную, потому что в данных ситуациях мог бы быть какой-то импульс, могло меня просто э, нечаянно, грубо говоря, закрыть. Итого по данной ситуации получился вот такой, я бы сказал, запил. Не было какого-то такого хорошего движения, которое я ожидал. Я думал, будет импульс на стоп-флоссах. Но такого импульса, к сожалению, не было. Цена снова подошла к этому уровню. В таких ситуациях я уже очень часто был, и их происходит в последнее время очень много. Когда цена четко рисует уровень поддержки, после его ретести, это только потом уходит на понижение. Не знаю, с чем это связано, но как показывает практика, таких ситуаций в последнее время прям очень много. И вот на ретесте прям очень хорошо сделки заходят. Итого цена у нас дальше здесь вкатывает. Часть моих сделок уже забираются по лимиткам. После еще происходит такой вот вкат. И вся моя позиция закрывается в плюс 69 долларов. Дальше цена улетает намного ниже. Но в это время я уже не был за компьютером, чтобы отследить более детально данную ситуацию. То, ребята, за этот день было заработано чистыми плюс 81 доллар. Эта сделка у нас выглядит вот так. Как вы видите, вышел я заранее. Но кто знал, что у нас будет вот такое вот дальнейшее движение на понижение. Свои проценты, которые я хотел взять, я взял с данной ситуации. И как вы видите, чтобы зарабатывать на трейдинге, тут не нужно быть особо-то и умным. Здесь важно соблюдать то самое соотношение риска к прибыли. Я это очень часто говорю почти в каждом своем видеоролике. То, что у вас стопы должны быть, к примеру, 0.25, 0.35. А трейд профит должен быть как минимум в 3 раза больше. Вот вам нагадно, ребята. Это, знаете, я не то, что там просто начитался где-то теории, вам рассказываю, я это все показываю на своих личных примерах. некоторые сделки, конечно, у меня до этого не дотягивают, но понятно, я тоже человек, я тоже как-то стараюсь делать хороший результат, и не всегда этот результат у меня может получаться. иногда, конечно, у меня вверх берут эмоции, но я тоже человек, сам по себе я человек вообще эмоциональный, и я даже не знаю, как у меня даже получается в трейдинге зарабатывать, потому что в жизни я просто, ну вообще вот переполнен эмоциями. также сегодня давайте разберем, что такое прям листы на хобби. это почти Ребята, то же самое, что лаунчпады на Байбите, только все намного проще. Для участия в прайм-листах на Хобби вам необходимо просто перейти на Хобби, пройти ту самую верификацию и после пополнить свой аккаунт на 50 долларов. Здесь есть два варианта для участия. Вы можете быть холдером хобби токен, за это получать некую гарантированную аллокацию, либо вы можете просто принимать участие в том самом розыгрыше. Вы прошли верификацию, начинается период продажи, вот он уже буквально через 1 час 40 минут, Заходите в это время, получаете свое место Если ваше место окажется выигрышным, вы сможете заинвестировать 50 USDT, 50 долларов Так вот, я читал в чате, было несколько человек, которые, да, занесли по 50 долларов Заработали больше тысячи долларов Вот вы представьте, они даже вообще ничего не понимали Они просто зашли ко мне в телеграм-канал просто узнали, что такое прайм-листы, зашли, получили хорошие места, выкупили локацию по 50 долларов, заработали больше 1000 долларов. Но ну, это просто капец. Ты тут э, всю жизнь что-то изучаешь, пытаешься попасть в хорошие места, там как-то выбить локацию. тут заходит человек, ничего абсолютно не разбирается, что такое крипта, просто выкупает локацию, просто заносит и просто 1000 долларов зарабатывает. Ну, это очень круто. Можно, ребята, конечно, получать гарантированную локацию, но, опять же, когда вы будете держать хобби токены, а сейчас они стоят около 10 долларов а их нужно минимум 300 то есть вам нужно будет занести минимум 3000 долларов где гарантия того что у нас этот самый токен не обвалится в цене да если вы будете держать там долгосрок то да вообще никаких проблем нету это почти то же самое что и лаунчпады на байбите что лаунчпады на бинанте. вы просто держите хобби токены принимаете участие в проместах, получаете гарантированную локацию здесь нету ничего уже такого грубо говоря удивительного, но во всяком случае если у вас нету таких больших денег вы можете просто принимать участие в таких вот везучих, я бы сказал, лотереях, повезет, не повезет. Я лично заполняю разные вайт-листы, рано или поздно мне где-то повезет, я выкуплю ту самую локацию, где смогу заработать просто бешеные иксы. Также, ребята, давайте вам покажу свой PNL. как обычно это важная тема, потому что многие ребята смотрят и не понимают там сколько они заработали за декабрь, вот вам пенель. 819 долларов получается у нас уже за декабрь, половина декабря. В этом месяце я торгую намного-намного меньше, но и результаты, как говорится, у нас немного поскремнее, но ничего, главное, что плюс. Идем стабильно, это уже плюс. Как говорится, стабильный минус тоже стабильность. Я вам, конечно же, такого не желаю. Желаю, чтобы у вас был стабильный плюс, уже наконец-то настоящий. Соблюдайте соотношение риска прибыли и будет вам счастье. Также, ребята, хочу вам напомнить, то, что у нас проходит бесплатное обучение, там, где я полностью с вами Делюсь всеми своими результатами. Также хочу вам показать, где это найти. Переходите в телеграм-канал основной по инвестициям. Здесь у нас есть вот то самое обучение. Здесь я рассказываю все с самого нуля, от того, как, что такое трейдинг и как уже стать вот так вот зарабатывать, чтобы каждый из вас мог. Поэтому переходите, кому это интересно, ссылка будет в описании, также в закрепленном комментарии. Всем, ребята, большое спасибо за просмотр, надеюсь, видео для вас было полезным, Мы нашли до себя что-то интересное. Поставьте лайк, если вы еще этого не сделали, подпишитесь на канал. Всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока!